Коллеги, читатели, добрый день. Мы в операционной швейцарской университетской клинике оперируем сегодня пациента с рецидивной грыжей пищеводного отверстия и диафрагмы. Значит, он а, несколько лет назад перенес а, лапароскопическую а, курорафию, ликвидацию грыжи, фундупликации по нисуну. Да, то есть это абсолютный клапан, манжетку на 360 градусов. Поперелся у меня в нашем лечебном учреждении. Вот, сейчас у него рецидив грыжи примерно 4,5 см в диаметре, беспокоит его изжога, и все это время его беспокоит дисфагия, то есть нарушение глотания, которое связано именно с особенностью фундупликации по нисуну. Мы сейчас видим, что у него. Край манжетки, видите, то есть он у него ушел, она, как правило, сшивается здесь двумя-тремя швами, 3 сантиметра в диаметре, несостоятельность манжетки, съехала она вниз, но вот эта верхняя часть осталась, это, видимо, вызывает здесь фагию. поэтому наша цель сейчас мобилизовать это все, устранить грыжу, возможно, сетчатым плантом и сделать а, курорафию а, и а, уже фундапликацию по толпу на 270 градусов. На первом этапе я сейчас провожу десерцию, по малой грывезде желудка в районе как раз пищевода Сейчас снимем старую фудоплекционную манжеточку вот и будем выделять пищевод и спарировать как раз грыжу я это делаю аппаратом легашка я выделяю переднюю стенку пищевода у нас с вами в просвет пищевода введен толстый желудочный зон такой калибровочный во-первых он облегчает выделение этой зоны. И во-вторых, так сказать, служит нам таким маркером ушивания грыжевых ворот, где-то плоскостные спайки мы видим, они такие легко разделяемые, где-то они уже проросли сосудами и становятся более плотные, но ну, а так аккуратно крючочек мобилизовываем желудок и отделяем его от диафрагмы. Вот очень хорошо видна сейчас патологическая анатомия этой зоны, передняя стенка желудка. Это как раз конкретционная манжетка, она в таком виде была сшита с другой стороны. Видите, что швы разошлись, мы не видим с этой стороны манжетки сейчас. Вот. И вот так вот она выглядит. Это тот край манжеточки проксимальной, а, который у нас заведен был за животных. Вот видите, как она разошлась в стороны. Есть ее несостоятельность. Мы сейчас аккуратно будем рассекать все эти спайки. Я продолжаю выделять переднюю желудочную стенку из спайка. Сейчас рассекаю спайки, которые удерживают. эта ножка диафрагмальная левая. Я пытаюсь зайти сейчас непосредственно между ножками пищевого. А вот здесь мы видим как раз шов между наружной и внутренней частью манжетки, латеральной и медиальной ее частью. Да, вот как раз это нити мы еще считать. Мы видим, что насколько несостоятельно эта манжета и растянутая. Я вот, аккуратно сейчас рассекаю между собой, чтобы нам два края эти выделить и сделать рефундупликацию. Мне удалось мобилизовать заднюю поверхность фондапликационной манжетки и пищевода. Видите, я завел сейчас пищеводный ретрактор специально, Это у нас зонд находится в желудке в пищеводе. Теперь мы делаем тракцию сюда вниз. Я беру аппарат-регашок и дальше начинаю выделять туда вниз а заднюю стенку пищеводы, вот эту заднюю стенку желудка, подшитую манжетку. Выделяем сейчас ножки диафрагмы, разбираемся. Обязательно надо визуализировать задний блуждающий нерв здесь, чтобы не попал в зону диссекции и в зону фундаплеша. А, конечно, повторные операции в этом зоне, они довольно сложные, требуют большого опыта, потому что вся анатомия изменена не только грыжей, но еще и предшествующим оперативным вмешательством, которые было. Поэтому, конечно, должны повторно оперативные чтобы выполнять уже хирурги, имеющие достаточный опыт в этой хирургии. Я в руки взял теперь монополярный электрод, где рубцы. И вот сейчас рассекаю рубцовую ткань между стенкой желудка, первой манжеточкой и пищеводом. Пищевод у меня с этой стороны, справа и слева у меня... Желудочная стенка. Сейчас я делаю ее мобилизацию, чтобы ее убрать обратно. Мы ее сюда будем вытаскивать, чтобы сделать свою фундопликацию уже потолку. Но мне для начала надо освободить ножки диафрагмы, чтобы сделать ревизию, сделать кругографию и, возможно, положить все четыре планы, потому что у ну, него рецидив уже грыжи. Значит, мы с техническими сложностями рассекли все рубцы вокруг, убрали заднюю часть манжетки по низу нам. Вот это как раз лигатуры, которые наложены были на кроворофию, на ножки между собой сшиты, мы видим вот этот дефект. Видите, какой рецидивной грыжа, и сюда уходила как раз а, эта манжетка. Это ножка диафрагмальная левая, это правая. Сейчас мы будем их между собой сшивать, добавлять сюда сетчатый имплант, обязательно укреплять сетчатым имплантом. И мы этот этап сейчас закончим. Я начинаю выполнять кроворофию, беру нерасоснительную нулевочка, для графилы, для сам. И вот подобным образом я вывожу, сейчас Z-образным швом, он покрепче будет, чем отдельные швы, и вот аккуратно сейчас мы сошиваем да. латеральный видите, от меня находится печень. И дальше я вывожу нить и завязываю экстракорпорально, формирую уже узел. Для этого я беру пушер специальный, узелочек формируется экстракорпорально и опускается этот узел. Непосредственно в брюшную полу складываем 3, лучше 4 узла. Мы закончили куровографию задним, двумя цетообразными швами. Видите, у нас пятерка, пятимиллиметровый инструмент проходит между пищеводом, который ведет зону, и зоной куровографии. Наложили один шов здесь спереди, переднюю куровографию сделали, то есть полностью так сказать, замкнули хорошо эту зону. Вот. И сейчас теперь такой трехслойный, видите, он в 3D плите, очень мягкая сетка, очень маленькая сетка. Мы укрепим зону как раз вот этой нашей корографии, то есть где мы ушивали, так как еще раз говорю, что грыжая рецидивная. Вот. мы сейчас поставим сюда сетчатый имплант и закрепим его скрепочками, которые рассасываются. Они с кулисорбы сделаны, рассасываются за 180 дней, за полгода. Называется это так. Я начинаю фиксировать все чистый план с левой ножки. Наложил одну клипсику, вторую клипсику. Теперь аккуратненько переходим на правую ножку, разправляю его. Обязательно можно быть расправлен. Но еще раз повторяю, он очень мягкий. Очень мягкий, чтобы не носить вред. И таким образом фиксирую его с этой стороны. Тем самым мы укрепили эту зону. Пусть эта зона уже у нас не будет подвержена рецидиву. Я обернул пищевод задней стенкой желудка и, и начинаю сейчас сформировать фунтополитационную манжетку по толпу на 270 градусов. Уже по я вам сейчас покажу, какая была ошибка сделана предыдущим оператором. То есть Захвачена была очень низкая желудочная стенка, а должны они быть захвачены непосредственно в стеночке пищевода, чтобы была хорошая муфта. Если мы просто оборачиваем стенкой желудка вдалеке, то, конечно, рефлюксности у этой манжетки практически никакой нет, она минимальная. Я вам покажу как раз то место, где была подшита передняя стенка, видите, смотрите, для фунтапликации понисну. То есть вот таким подобным образом это было сделано. Вы видите, насколько расстояние от а, пищевода, оно примерно сантиметров 10, где была захвачена желудочная стенка, и вот такая понисну сделана фундупликация неправильно. То есть мы должны брать желудочную стенку непосредственно вот так у места с пищеводом. Смотрите насколько это по-другому будет выглядеть. Вот. И фиксировать ее. Если мы смыкаем эту фундабликацию по низу, ну, сейчас мы наложим вот так, это будет фундабликация по То есть здесь разница буквально сантиметров 6. Это очень-очень важно. Продолжаем дальше шить. Вот можно вот так брать иголочку, она ну, тут немножко с правда взялась, с перехватом все можно это все повторить, опять захватываю стеночку желудка, захватываем стенку пищевода, не смыкаем стенки желудка, две между собой, если мы их будем смыкать, мы делаем абсолютный клапан, фундапликацию по нису которую мы стараемся избегать, мы уже много раз говорили на эту тему, о недостатках этой делаем физиологическую фундупликацию потолку на 270 градусов. Ну, далее резонт. Хочу показать вам окончательный вид оперативного вмешательства. Значит, мы с вами выделили, вот здесь все было спаяно, то есть все стенки желудка, они еще подшиты были дополнительно диафрагмой, с какой целью, я не знаю, да, рассекли все эти спайки, выделили ножки диафрагмы, выделили рыжевые ворота, которые у него образовались вновь. Зашили ножки, сделали курорграфию, укрепили сельчатый плантом, сделали переднюю курографию, ушили здесь ножки единичным швом. Вот, освободили стеночки желудка, особенно по большой кривизне пересекли несколько а, прямых а, артерий, которые идут в селезенке, чтобы нам так сказать, ослабить давление желудочной стенки. И вот такую мягенькую фантапликацию, видите, сделали подвижную потопу на 270 градусов, не смыкая между собой края желудка. Вот так вот она выглядит, красиво симпатично, все у нас сухо, оперативно вмешательство, мы с вами закончили. Искренне ваш профессор Кучков.